Приветствую всех любителей видеоигр а, Немножко, конечно, с запозданием выйдет этот ролик, не в понедельничек Но надеемся, что во вторничек Игра под названием «Кто такая Лила?» Ну, на английском «Who's Lil?» а, Так посмотрел, немножко одним глазком, как она выглядит, как смотрится Мне, в принципе, понравилось Посмотрим, как это будет чувствоваться в самой игре Выглядит она, конечно, прям, прям необычно Но, но, но, но, сразу покажу, что можно, конечно, и синий цвет выбрать в принципе, он немножко поприятнее глаза. Но! Но мы оставим все как есть. Да? да. Как бы так немножко посложнее все воспринимать. Приходится мне на самом деле как-то от монитора чуть дальше двигаться. Я бы это даже каким-то показал, но не покажу сейчас. Поэтому проснуться. Опа, глаза открылись. Мы по... Ого, пошагали. Так, тишина. Мне сложно выражать эмоции. Завидую другим. Они делают это естественно. Мне же приходится осознанно контролировать каждую мышцу своего лица. Каждое утро я иду в ванную, чтобы отрепетировать выражение лица на сегодня. Так, а я уже пошагал, да? А где тут ванная? О, я могу посмотреть даже на что-то. О, смотрите, какая красивая картина. Интересно, как бы она смотрелась в синем цвете. Блять, а можно прямо во время игры? Блять, а можно? Давайте посмотрим. Блин, а смотрите, а так даже как-то получше Получше видно детали Просто посмотрите, даже вот лицо как Ну, как бы оно все как-то получше выражается Потому что все эти черные детали Становятся такие приятно синими Блин, я даже теперь не знаю, как оставить Так, вот так оно просто передает Как бы старину всю эту. Блин, и так тоже хорошо смотрится Ладно, пока останемся как есть я до надеюсь, что ванну это в эту сторону, потому что он был сюда повернут Да да, Вот это наши эмоции, судя по всему Когда я увижу мисс Хатч. Она как и всегда спросит Как у меня дела Отвечу, все хорошо, спасибо тр... О, я уже должен это самое А можно это улыбочку Улыбочка Вот, Отвечу, хорошо, спасибо, улыбочка Вы улыбнулись Если я вижу мертвую собаку на улице э, Ну я расстроюсь Грусть Как это, а тут блядь, смотрите как можно прям Прям вот так вот Во Не, не, не, грусть, грусть не-не, грусть. Вот, грусть. Вы сделали грустное лицо. Блин, нам это, конечно, для тренировки классно. Нам тут, конечно, единственный минус, да это очень мало времени. А, хотя некоторые предпочтут отвести глаза. Тут можно глаза было отвести, ешки. Если какой-нибудь чудак привяжется ко мне в магазине, я отпугну его злым лицом. Вот. А можно на него посмотреть как-нибудь? Вот она, это злость вы сделали злое лицо. Теперь запомните, злое лицо выглядит именно вот так. Если я узнаю, что мой заклятый враг мертв, я сделаю такое лицо. Блять. Заклятый враг. М -м -м Отвращение, потому что он умер. Почему? Потому что он уже погиб. Если это мой, ну, как бы, мой, мой заклятый враг. Мы не можем жить раздельно, понимаете? Как бы, есть всегда добро и зло. Если я добро... С моей, с моей точки зрения А он для меня заклятый враг То естественно я буду смотреть на это с отвращением Потому что как он мог погибнуть Все, значит все, что мы с ним пережили Все ушло Как бы все ушло Как бы по факту Это даже обидно, даже больше обидно должно быть Потому что больше уже не пережить С ним ничего такого Не, что-то не то Если я узнаю, что он заклятый враг мертв а, -а, -а, -а, -а. а, давайте грусть вы сделаете грустное лицо. Если кто-то застанет меня врасплох неожиданным звонком. А как удивление сделать? Блять, как сделать удивление? Вот удивление. Во. Во. А, брови, брови. Брови вверх поднять. Ага. Вы сделали удивленное лицо. Так, надо запомнить, надо глаза пошире и брови вверх. Если я снова увижу ту, ту, что прячется в бойлерах, я буду в ужасе. Эээ.. А как ужас. Как ужас сделать. Нейтральная. Улыбка. Удивление. Испуг. Вот, отвращение. Нет, мне нужен испуг. Испуг. Испуг. Удивление. Во, вы сделали удивленное лицо. Да как в ужасе. Нет. Но это вряд ли случится, правда? Да как? А как? Как в ужасе показать? Надо глаза закрыть. Мне нужно вынести мусор перед тем, как я пойду в школу. Давно меня там не было. Подождите. Что так быстро? Новое задание. Вынести мусор. Задание. Так, еще немного потренируюсь. Вот. А если глаза закрыть? Полностью, вот, допустим. Закрыть глаза. И закричать. Это отвращение. Улыбка. Нет, нет, нет, нет, нет. нет. Какая улыбка? Отвращение. Да Почему? Да как? Да как? Блять, можно через влево-вправо двигать. Можно разговаривать. Так, почему он думает, что это улыбка? Подожди. Так, ну это не то. Блять, но синими цветами было бы, конечно, чуть-чуть попроще это определять все. Да, блин, вот это в ужасе называется. Вот, вот это называется в ужасе. Блядь, что это за лицо? Да почему улыбка? -то? Испуг. Вот, вот и спух, хорошо, а ужас, как, блядь, мне сделать в ужасе? Стоит закрыть один глаз, это уже улыбка, представляете уже? Как, как наша гримаса может все и просто изменить? Удивление. Как бы. Вот так, а как, как? Блядь, как ему сложно жить? Блять, боже Божечки, что я сделал блять! Вы выглядите испуганно Ладно, да все, все, все Как выйти? Ага Ну, я так и не понял, конечно, как ой, ой, ой, что я сделал Я мусор забыл А, во, во, смотрите, испуг Он удивился Вот, как раз удивленное лицо было Я, ж, я, я сейчас даже под испугался немножко Эй, парень Почему ты не отвечаешь по телефону, который тебе дали? Ладно, неважно. Ты уже слышал? Отец Лоуренс мертв. Встретится со мной на станции. Так, у меня нейтральное лицо. Хорошо. А что ничего сделать ага. Лила, пожалуйста. Я прошу тебя, пусти меня обратно. Так, хорошо. Мы их послушали. А где мне мусор взять? Там ванная. А, может здесь? Холл. Сейчас куда? Вот Сейчас я куда приду. Подсказка. Нажмите пробел, чтобы увидеть предметы, с которыми можно взаимодействовать. Вот, спасибо. Вот, отлично. Так, пойдем слева направо. Пятно от разлитого пива. Кто-то попытался выйти его газетой. Ага, то есть я вот так могу... Это газета, да? Газета. Ночью. Но воскресенье. 12 ноября в час ночи произошло возгорание в жилом здании Кортл-Стрит. В неразборчивом. Убившее всех жильцов предпочтительно. А, предположительно, здание использовалось группой под производительством мистера Ло. Опять же, таки неразборчиво. Поскольку полиция расследует дело, доступ к зданию в настоящее время ограничен. Хорошо, газетку посмотрели В окно посмотреть нельзя Сюда здесь почти ничего нельзя сделать Хорошо, едем дальше <coughs> Так, это мой, наверное, дневничок Я знаю код В конце концов, это мой дневник Ну, не знаю Давай, я перещукнул Да что ж такое, да почему Блять, еще так на ухо этот звук Все, открывай Значит, ты знаешь код, но я, блядь... Так, школа 31, это адреса, это цели. Так, подождите, пока я не знаю. Пустой стакан. Пока я код не знаю. Это для работы на ферме. Что это? Так, ладно, не знаю, что это пока что. Вы нашли мешок мусора. Хорошо, да стой, стой, стой, вернись. Блядь. Я не смог посмотреть дневник, потому что я не нашел код. Вернись, пожалуйста, на кухню. Ой, спасибо. Дайте, а как мне код посмотреть? Я знаю код. В конце концов, это мой дневник. Хм. Ну, давайте попробуем 3011. Как бы мет методом подбора. 3011 для начала. Подождите, а там же... 3... А, я, блядь... Ой, ёпта. А можно назад? Назад нельзя. Как тебе открыть? Если... А если код будет правильный, как я пойму, что он правильный? Так, 90, 31. 90, 31. Открывай. Тоже неправильно. Да. Так. А где еще можно увидеть код? Так, надо подумать. Вообще, на самом деле, где-то должен, ну, где-то должно быть видно. Так, я могу взаимодействовать только с этой штукой. Mm, где-то должно быть что-то. Ой, а что я туда-сюда хожу? А как мне? А, вот. Вот. Так, картина, душ. Да, это в ванная комната, мы сейчас придем. Во, что у нас здесь? Во, вы нашли записка самому себе Улыбка Грусть Злость Ого, фу <смех> Страх То есть, в принципе, у нас даже есть Одноразовые эмоции А, аз... азовые эмоции Так, в них больше нет нужды Что это? Это очки, на очки похоже Так, зеркало а, все, больше я никуда здесь не могу пройтись. Хорошо. Пойдем сюда. Надо здесь хорошенько осмотреться, в принципе. Блин, ну игрушка пока интересная, ладно. Хотя бы хорошо, что у нас есть записка с эмоциями <laughs> вот это полезная штука, если честно. Блин, а как, <laughs> а как мне код посмотрит? Где? Здесь ничего нет, с чем можно взаимодействовать. Блин, пока я даже это самое предположительное не понимаю. <desAyoutare> Подождите, а может быть, может быть это мой дневник, да, может быть здесь где-нибудь. Да нет, в принципе не похоже. М а может быть 4 нуля, не знаю. Все, все, все, все, с чем можно взаимодействовать. Так, ну здесь нет никакой подсказки, ничего такого интересного. А это, конечно, печаль. Блин, может 4 единиц? Хм, <связываем> тоже не так. Он 4, 4, значит, в принципе, можно на самом деле пострадать, методом подбора попробовать. А Это очень долго, в принципе, всего 4 цифры, это не очень долго, но можно попробовать. Блин, у нас есть всего 2 даты, 31-90-31. А -а -а -а, Школа-дом, 90-31. Я уже пробовал, по-моему, 90-31. 9, 0, 31. Все, ничего не открывается. Блять, почему я всегда хочу нажать? 30-11. А 30-11 я правильно вводил? 30-11. Не, ну короче, я не знаю. Пойдем дальше. Ладно, фиг с ним на этот дневник. <coughs> Пойдем, я мусор взял, хорошо. Пойдем отсюда. Так, поехали. Сейчас что-нибудь еще обнаружим. Таня Кеннеди. Видите, а можно? Пропал человек. Таня Кеннеди. Дальше ничего не разборчиво, но выглядит ничего так. Выглядит, по крайней мере, неплохо. А, опять пропал человек. Хорошо. Подсказка. Телепорт двоим нажатием находится в настройке игрового процесса. Не, меня телепорт не очень интересует. Я так спущусь. Так, цветочки. Растение в горшке. Несмотря на усилия мисс Хэтчинс, оно умирает. Вот, тут можно поговорить. Давайте поговорим Здравствуй, дорогуша, нету лица <с> Здравствуй, мисс Хатчинс Улыбочка Вы улыбнулись Когда ты так рано... А, куда ты так рано с утра? Просто выбрасывай мусор, мисс... миссис Хатчинс Возле наших мусорных бафов В последнее время развелось очень много ворон Надоедливые твари Я пойду, мисс Хатчинс Береги себя, милая А это еще и парень Все, все пойдем так воро, ворона давай грязная ворона я не буду ее отпугивать типа зачем все я готов новое задание Добраться до школы на автобусе грязная ворона я не буду ее отпугивать я знаю почему вы здесь почему аж здесь и да все я готов так что там в этом доме больше никто не живет Заброшенное, но по-своему очаровательное место. Один раз мы были там в Стане. В открыли новую палитру Night Comforts. О! -о, -о то есть, прям, прям вот так вот, да, как бы. о, -о, -о А давайте! Раз уж я ее открыл. О, вы посмотрите, они плохо. А мне в принципе нравится. Единственное, да, немножко другие цвета как-то размазываются из-за этого. Night Comforts ну, в принципе, прекрасная штука. Ну, мне нравится, неплохо. То есть здесь действ... с некоторыми определенными действиями у меня будет добавляться некоторые вещи. Блять, охуенно. Это реально грамотно сделано. Так, введите текст куда? Стоп! Стоп! Ну, uh, no, получается, мне нужно 31 Е. Ну-ка. А, вот, школа. О, блять. Я думал, сам буду писать. Так, пока мы ждем автобус. А, я уже оплатил, получается, проезд. Все, я понял. Эта мусорка пуста. Минуточку. Вы открыли новую палитру Майнсул? Подождите, раз уж это самое. Так. О, еще более синие. Вы посмотрите, вы просто посмотрите. а, кстати, неплохо смотрится. Так, подожди, я а вернись немножко. А все, да, больше ничего нет. Я нашел палитру в мусорке, неплохо. Так, какие-то люди... Блять, с ними я не очень хочу разговаривать, если честно Блять, ну придется Они бурно обсуждают Кто на предстоящей вечеринке Конкретно обдолбается А кто просто <с> <постоит>, <постоит>, Постоит в уголке с банкой пива Они, вероятно, имеют в виду тусовку у мэта. Вот и поговорили Спасибо Так, награда присуждается Пабло Ремересу Который показал колоссальный рост Продемонстрировал необычную приверженность к обучению в академических кругах. Несмотря на различные препятствия. Да-да. И так далее и тому подобное. Так, что у нас тут? Награда присуждается Тани Кеннеди. Как национальное признание академических успехов и достижений в среднем образовании. Я помню, она рассказывала мне об этом. Жаль, что у меня тогда не было на том вручении. Так, награда присуждается Марти Дженикс. Как признаете того, что вышеупомянутый студент изучил, достиг совершенства в двух и более языках после окончания средней школы? Все, мы все посмотрели. Куда-нибудь... А, когда-нибудь. Мне такой же вручат. Обязательно. Почему девушкам вроде Кеннеди так везет? Или таким, как Марта Джеймс? Ну-ка, быстро расстроенное лицо. Хотя я слышал, что вне школы она та еще растеряхла. Всегда носит с собой второй набор ключей от квартиры На случай, если она потеряет свой И вот такие получают награды О, вот тварь Так, мы еще вот здесь вот не были Так, знаешь А я сегодня плакал Что? Снова? Все нормально, я сама все время реву Джей, не-не-не, не в этом дело Я, ты же знаешь, последние пару месяцев Я медитировал И сегодня я кое-что понял Да? Грустное что-то? Не, знаешь, я не мог перестать смеяться, и что ты такого понял Я знаю, прозвучит глупо, но все мысли в твоей голове не более чем конфликты Ну да, внутренний диалог и все такое, мысли как бы переругиваются между собой Да-да, но вот в чем шутка, сама ты ничего более чем это руга. Если приглядишься к ним, они исчезнут, а если исчезают они, то исчезаешь и ты поем газировки попьем, этот чудак кажется нас подслушивает <смех> мне понадобится, их подслушать, жаль А, мне, мне куда? А так я уже все? Куда мне дальше-то? Подождите, я в школе, правильно? Куда Митя-то? Ну, я добрался до школы, я в школе, все А, вот, все Отлично Эй, чувак, странно видеть тебя здесь <смех> Наконец решил заняться учебой Mm -hmm. Ага, вроде того Ты знаешь Майк тебя повсюду ищет Мы оба знаем почему Я был бы осторожней Будь я на твоем месте, Вил. Мне плевать, что он меня там ищет Почему, когда и зачем Так, давайте посмотрим, что тут дальше Так, шкафчики Это мой, наверное Это шкафчик Майкла Грейвиса Он заперт Это шкафчик принадлежит Тане Кеннеди Он заперт где же интересный ключ? <смех> Я думаю, можно найти ключ. это шкафчик, Мэтти. Он заперт. Кстати, заметьте, вот этот шкафчик не отобразился, что на него можно посмотреть, но глазком можно. Вот это меня даже очень как-то удивило. Давайте послушаем еще там, ребят. Вил. О! Лицо. Это ты? Всем привет! Какого черта ты здесь делаешь? Джим, подожди. Вил, как ты? Где Таня? Улыбается. Незаметно для вас. Ваше лицо расплывается в глупой ухмылке. А, Таня? А, давай. Ой, ой, ой, ой. оно само. Оно само. Тихо, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, Вы улыбнулись. Вил, я не шучу. Она не отвечает на телефон. И не появляется дома. Нам ее мама звонила. Похоже, замешана полиция, потому что Марта сейчас у директора. У директора? Да как это? Блядь, блять, блять, Вы сделали удивленное лицо. Успел, успел? Это выглядело странно. Да-да. Послушай, чувак, я знаю, что в последнее время мы с тобой особо не общались. Но, Уф, нам правда надо знать все, что ты знаешь о Тане. Джим, ну не так же прямо. Ну да, он имеет в виду, что мы все очень переживаем за нее, Вилл. Прошу, не мог бы ты рассказать нам, где она? Клянусь, я не знаю, почему вы вообще думаете, что я проводил с ней время. Марта известна своим враньем. Это не так? Да, давай-ка полегче с обвинениями. Ребят, да почему это вас так парит? Может, она просто хочет побыть одна? Тихо, тихо, тихо, какая улыбка. Нас интересует нейтральное лицо. Ваше лицо осталось нейтральным. Похоже, ваши друзья верят вам. Отлично. Может, но это очень на нее не похоже. Чувак, неважно. Мы уже тысячу раз это обсудили. Прошло шесть дней. С ней точно что-то случилось. Послушай, Вил, Я знаю, в последнее время мы мало общались. Но ты должен хоть что-нибудь знать. Что-то случилось. Я это чувствую. Мы ведь все знаем, что между вами кое-что было. Хе, у него там личико такое. Вроде нейтральная, но вроде нет. За спиной у Майка. Мы не осуждаем, но нам правда нужно знать, где она, Вил. Пожалуйста. Я... Вы ведь переспали, да? Что? Вы с Таней переспали, да, Вил? На вечеринке у Мэтта. Марта нам рассказала. Воу, вот это вот это да. Кстати, где сейчас Марта? Это не важно, козел. Джим, директор хотел поговорить с ней. Ну, так что, Вил, ты хочешь сказать, что не знаешь, где сейчас Таня? не -а. Не знаю. Значит, Марта у директора? Я думаю, они уже закончили. Здоровя Грейс сказал, что видел ее на крыше. И да, кстати, он хотел тебя увидеть. Ну ладно. Так, что насчет... Замечательно. Тогда я, пожалуй, пойду. Эй, погоди минуту. Вилл, постой. Найти класс Марты. Подожди, а не уходи, а вернись. Нет смысла продолжать разговор. А почему? Я на самом деле не очень хорошо сделана. Мне не очень это нравится. Ну-ка, давайте, мы в класс можем, давайте. Так, а вернусь-ка я обратно. На Наверх, да, на, на крышу, правильно? Найти класс Марты. А, нет. Ну, я хочу на крышу. Так, поехали смотреть. Но пока что... Так, они достаточно необычные, пока не понимаю, что они от меня хотят. Класс 908. Блять, охуенно. Класс 908. Хорошо, давайте войдем. А, вошли и вышли, я понял. Так, пойдем еще выше. Если Марту увидели на крыше, значит она на крыше, значит мы идем на крышу. Логично, логично. А, надо найти класс Март перед тем как я пойду на крышу. Блять. Ладно, я понял. Значит нам опять вниз туда на вход, где мы были изначально. О, это от твоими лица, Вот эти вот улыбки, все, что можно двигать Судя по всему, у себя тоже это, в принципе, могу двигать Вот эти вот мышцы и так далее А, все, а, вот Вы открыли новую палитру Ховак. Воу, что это? Так, надо посмотреть на это с другой палитры Ховак. Ух ты, как Ну, в принципе, если чуть отдалиться Чуть отдалиться от экрана Кстати, выглядит даже весьма неплохо мы пока с такой палитрой поиграем. Посмотрим, как она себе покажет в целом. Почему я играю с палитрой? Потому что нам это доступно в целом. Опа, они, по-моему, ушли. А, мне еще ниже надо. Так, мне теперь сюда. Не, эта палитра мне, честно, не очень нравится. В глазах немножко как-то не очень это самое. блюроз роз пока включим. Как бы мы ее включали, но не, но не тестили. Так, вход в котельную запрещен, парень. Да, я шучу. Привет, Лила. Он снова тебе звонил. Тебе это какое дело, старик? Нет причин быть такой враждебной, Лила. В конце концов, это ты и сюда пришла. В котельной сложно не заблудиться. Однако с годами начинаешь слышать божественную мелодию. Флейты, тромбоны и саксофоны откуда-то извне. Они всегда доносятся из места, в которое стремишься. Прислушайся. Просто стой у каждой двери. И слушай. Кстати, что ты собираешься делать, Следи? Следи, что прячется в бо... В бойлерах. Не говоря о том, что в нем... В ч... А, не говоря о том, в чем не смыслишь, старый дурак. Так, значит, в бо... В бойлерах, да, кто-то заныкался. Новое задание. найти второго звонящего. По-моему, реально какая-то музыка началась Так, пойдем сюда сначала Главное, не заблудиться Главное, реально не заблудиться Так, куда это я пришел? Воздух такой влажный Где мама? В открыт новую палитру Эле Электрифилдмит а Причем тут мама была, интересно Ну ладно Так вот, я и не понял то есть мы сейчас э, по заданию Теперь уже ищем второго звоняющего. А, это Чего, как я так вышел? Не понял Чего? Не понял, как это получилось сейчас Так Сейчас я опять выйду, да? Блять, да как? Да как так-то? Подождите, а как я тогда в первый раз туда вошел? Ну давайте сюда еще розочек. Это опять выходы. А вот. А, блять. Да что Да <с> что такое, почему я кругами хожу, блять? Подождите. Он мне сказал что-то слушать. Ну давайте еще раз сюда зайдем. Опять вышел. Да как? Да, блядь, да что происходит? Почему я кругами хожу? Никто им скажет? Так, куда я устремился? Как я вообще все это сделал? Теперь пойдем налево, ладно. О! Так, здесь только один проход, это сюда. Так, хорошо. Здесь тоже только дальше сюда. Ага. В прошлый раз я пошел куда? По-моему, в прошлый раз я пошел направо. Пойдем на... Или налево я пошел. Ладно, пойдем направо. Так вот о чем он про заблудиться ты сказал. Если я Сейчас выйду, блядь Так, хорошо. Значит, мы идем сначала направо, потом налево. Тяжело, тяжела наша доля. Так, теперь налево. Так, хорошо. Теперь дальше. Вот, я уже запоминать начал, уже хорошо. Не с первой конечно попытки. Блять, где я? Блять, я еще здесь не был. Что происходит? Почему я вообще по разным комнатам хожу? Бля, пойдем налево, ладно. Пойдем налево. Сейчас выйду, да, блядь? Да сука. Ладно, единственное, что я хотя бы хорошо запомнил, это сначала направо, потом налево. Это единственное, покажется, что я реально хорошо запомнил. Так. О, вот, вот, здесь, э, вот здесь я налево иду, да. Здесь я уже смотрел. Так, здесь направо иду. В прошлый раз я шел налево, потому что. Блять и вышел. А как мне тогда найти? Блядь, это надо тогда реально как-то не запутаться. Ой, короче, идите нахуй. Это вообще, это потом. То есть второй звонящий будет, короче, в бройлерах. Я понял, там искать, это, короче, долго, это все попозже. Так, мне нужно найти ее класс. А, это я сюда пришел. Так, иди сюда. Так, раздевалка. Это я куда сейчас выйду? Вот я выйду, наверное, обратно в начало. Все, все, все, да, да, да, да. да Так, да, все я понял. То есть нам сначала наверх получается. Потом будешь, блять, разговаривать. Ты видел, кто-то наклеил стикер Дага на шкафчик майти? Почему этот мерч вообще до сих пор продается? Особенно после того, как его стали использовать те экстремисты. Черт! И что этим родом нужно от ребенка? Но с ним я уже разговаривать не могу. Ребята, а где ее класс? Скажите, пожалуйста. По человечески, просто по братски, скажите. О, так, поднялся наверх. Хорошо. Теперь пойду в класс. Это был, по-моему, класс 908. Я даже не помню, входил я в него или нет. Блять, вот она сидит. Ладно, хорошо. Ой. А это Элли Купер. Привет. Привет. Прости, мы знакомы. А, погоди, это не ты был на той вечеринке? Эм, у Мэта где-то месяц назад. Да, мы там болтали, помнишь? Она, вероятно, имеет в виду вечеринку на 29 Firefox 3. Вы были там, но понятия не имеете, кто это. Да, конечно, я я помню. Да, какое удивление. Улыбочка, улыбочка, улыбочка, улыбка. Да нет никакого удивления. Улыбка, улыбка. Вы улыбнулись. Или вам верят. Как твои дела? Кстати, ты слышал? Та девушка, с которой я был на вечеринке, Таня, Таня Кеннеди. Кажется, никто не знает, где она. Правда? Блядь, что за лицо? Ну, это удивление такое. Это я в прошлый раз такое сделал. А, ага, я видел снаружи полицейскую машину, и это секрет. Но Марта Дженникс сейчас у директора. Опять удивление. Это я в прошлый раз, когда сделал у зеркала удивленное лицо, до сих пор такое сохранилось. Кстати, какой у нее номер класса? Марта, она в... Подожди, а почему ты спрашиваешь? Ее все равно сейчас там нет. Я хочу подождать ее там. А... Давай тоже улыбочку. Как бы. Вы улыбнулись. Это выглядело очень странно. Или выглядит почти испуганный. Извини, мне некомфортно говорить с тобой. Ты не мог бы уйти. Конечно. Блядь, что это за лицо? Вы чувствуете, что не выясните, где находится класс Марта. Подсказка, проверьте автосохранение. А, я понял. О, привет, привет, прости, мы знакомы, <laughs> я теперь понял, почему фишка, погоди, это не ты был на той вечеринке, а, да-да-да, а, нейтральная, а, сейчас он сделает удивление, но я сделаю улыбку, улыбочку сделаю, подожди, подожди, улыбка, улыбочка, глазки только открой, ладно, вы улыбнулись, или вам верят, как твои дела, да-да-да, правда, полицейскую машину, а Зачем так? Нейтральная. Давайте оставим нейтральное. Ваше лицо осталось нейтральным. Ну да, логично. Ха-ха. Она в 430-й. Это соседняя дверь. О, ты уверена? Смотрите, как, как его раскрыл все рот с глазами. Я почти уверен, что уже туда заходил. Ха-ха, конечно, я уверена. Прочитай табличку у двери. Прикиньте. Я туда, я туда реально заходил. Вот это, прям вот это вот. Это прям вот эта дверь. Я туда заходил. Смотрите. Класс 430 Новое задание найти адрес и ключи от квартиры Марты. Это надо будет делать в рюкзаке. Контекс. Пачка прокладок. Вы заполучили ключ Марты. Да ебать, я мразь. Ебаный рот. Нахуй мне ключи от ее дома? Подождите. Подождите, я спиздил ключи из ее сумки. Ебаный рот. Марта Джейнкс. 12.47, 3 Новое задание, поговорить с Марты на крыше. А, все, да? Все, а на этом все? А как можно как-нибудь стать? Какое-нибудь лицо можно из... Блин, я бы зеркало. Просто капец, я сейчас украл, украл у человека ключи, получается. Я украл у человека ключи от дома. Выяснил, с помощью школьной... Ну, в школе В всегда у всех получается классных руководителей есть записи, где ученик живет. С помощью них я посмотрел себе адрес, записал его в свой ежедневник. Вот моя адреса Марта, где была вечеринка, станция, школа. Что нужно сделать? Я единственный еще на Вите найти второго звонящего не сделал. Но я потом этим займусь в бройлерку залезу. Может быть, перед следующей серией, посмотрим. Залезу в бройлерку и попробую найти второго звонящего. Может быть, он вообще не в бройлерке, кстати. Но мое предположение в бройлерке, потому что задание дали там. И там легко заблудиться. Как вы можете заметить, я ходил то влево, то вправо, и так далее, и тому подобное. Но игрушка пока что интересная, в принципе, мне нравится. Эти все эмоции выбирать постоянно. То есть, я... вообще, в принципе, я выбираю эмоции, которые бы я использовал. Но почему улыбка должна пугать, в принципе, вот именно вот в этом моменте, мне интересно. Ну, то есть я просто улыбнулся, да, там. Я ее там подожду, да. Вы улыбнулся. Почему нет? Почему он должен быть нейтральным? Типа, блять, я ее там подожду. Может быть я бы вообще нахмуренном был бы. Ну, типа даже по факту. Ну, блять, легкая улыбка, ну не знаю, чем она должна так испугать. Ну ладно, вы все люди разные, поэтому похуй. Так что подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзоров. Спасибо, ребятки. Пока-пока. До новых встреч.